Идет сейчас посевная. Ну, мы практически закончили посев овощей. Знаете, закончили уже сажать картофель. Я думаю, завтра или сегодня мы закончим кукурузу сеять. Вот у нас осталось еще 15 гектаров земляники, которые мы посадили, привезли из Беларуси посадочный материал. Весь гектар уже посадили, осталось еще гектар 13 сажать земляники. Я думаю, что мы на следующей неделе и с этим справимся. Там были просто перебои с водой. К сожалению, при строительстве Володарского шоссе передавили нашу трубу и, соответственно, ну, скажем так, вода для полива, ну, система была нарушена. Сейчас, слава богу, восстановили. Я думаю, что если погода позволит, мы... Закончим посадки. Но ну, на самом деле же, видите, какая прохладная погода. Mm -hmm. И поэтому сдвигаются сроки сбора земляники. Потому что даже сегодня 20 число, а до сих пор земляника не цветет. То есть это нонсенс. У нас всегда цветение начиналось 12-15 мая интенсивное уже. А сейчас, вот из-за холодной погоды, пока все приостанавливается. Техника не подводит? Ну, к сожалению, из-за отсутствия запчастей приходится просто дольше ее ремонтировать, выкручиваться. Надо дать должное нашему мехцеху и инженерам, которые справляются пока с этими трудностями. Потому что, конечно, все стало гораздо сложнее. Но мы с оптимизмом смотрим будущее. Потому что у нас у сельского хозяйства всегда какие-то трудности. И мы всегда их преодолеваем. И погодные, и вот. Поэтому, надо сказать, что коллектив работает успешно. Вот. Все программы по посадке и посеву мы выполнили. Это означает, что если мы хорошо поработаем, защитим растения, не будем нарушать технологию, то значит, мы получим хороший урожай. Трудовой фронт работает хорошо? Ну да. Если бы нам не мешали эти бандиты, которые скажем так, на нас напали, мы бы вообще были в том Одним из, ну, мы и так являемся передовым предприятием. Я знаю точно, что Минсельхоз Московской области подал список лучших предприятий, и в него вошли мы. Ну, подал его губернатору. Там, на какой стадии нас вычеркнуть не знаю, но наши показатели, это, скажем, сами за себя говорят, что такое надоеть д аить 11400 коров в год, ну, произвести такое количество овощей с одного гектара, который мы производим, это, скажем так, показатели, которые не может достигнуть никто в Московской области.